Один парикмахер, подстригая клиента, разговаривался с ним о Боге. Если Бог существует, откуда столько больных людей, спрашивал парикмахер, откуда беспризорные дети, несправедливые войны? Если бы он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли, трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это. Поэтому я не верю в его существование. Тогда клиент сказал парикмахеру, знаете что я вам скажу? Парикмахеров не существует. Как это так удивился парикмахер? Один из них перед вами. Нет, воскликнул клиент. Их не существует, иначе не было бы заросших, не людей, как вон тот человек, который идет по улице. Но мил человек, дело же не в парикмахерах. Просто люди сами ко мне не приходят. В том-то и дело, подтвердил клиент. И я о том же. Бог есть. Просто люди не ищут его и не приходят к свету. Вот почему в мире так много полей и страданий. Притча про целлюльника является очень известной. И в интернете ее нередко используют в качестве аргумента. Давайте посмотрим, насколько эта притча соответствует логике. Ну, во-первых, изначально в этой притче проблема была именно в том, что Бог добр и любишь, и из-за этого получается нелогично, то, что Он допускает страдания. По крайней мере, так говорит цирюльник. Но, когда ему начинает отвечать его клиент, то он начинает вводить новые условия на Бога, то, что... Бог оказывается не просто добрый слуга, а к Нему еще нужно приходить, чтобы получить Его любовь. Ну да, то есть фактически это полемический прием отодвигания оборот. Когда у нас есть какая-то изначальная концепция, а затем придумываются дополнительные условия. и Мы в принципе можем представить дальнейший разговор, когда, например, Цирюля говорит, а вот у меня есть сосед, и он очень верующий человек, он ходит в церковь, он соблюдает пост. А что ему ответит верующий? Он ему скажет, ну, значит, он верит не по-настоящему. Или, например, что его э, э, Бог специально испытывает. То есть пойдет дальнейшее отодвигание ворот и введение каких-то дополнительных условий для того, чтобы сохранить ну, изначальную концепцию. Как еще на этот счет верующие договорят, что Бог как врач некоторым прописывает курорт и э, санаторные условия, а кому-то прям жесткое хирургическое вмешательство. Ну и, конечно, здесь есть еще одна проблема, а именно ассоциативная ошибка когда обращается внимание на какое-то небольшое сходство, хотя при этом цирюльник от Бога даже концептуально отличается. И если мы представим такую ситуацию, что никто не знает, что цирюльники существуют, но нам просто описывают, что есть такие люди, к которым можно прийти, постричься, побриться, то даже исходя из этой концепции, мы можем понять, что присутствие небритых людей никаким образом концепцию цирюльника не отвергает. Почему? Потому что мы понимаем, что целлюльник может потратить на своего клиента только ограниченное время. Он может его побрить, но если человек к нему не придет, или он просто не может даже физически всех э, обслужить, то ясно, что кто-то будет небритым. А бог, в отличие от как бы полагается всемогущим. И сейчас странно, почему бог, Бога не хватает на всех? И мы понимаем, что даже если бы целлюльник хотел всех побрить, то ему это вряд ли удастся. Ну а Бог, у него, в общем-то, нет никаких проблем.